Ладно, все, пойдемте спать. Ты же обещал? Да. Ее сука! Садипление состав хороший. Я, может, он хороший или лимонный кислый. Кислый, да. Суббоган, субоган, субоган. Субонган, субоган. Да ну ты нахер. Жим ей. Есть, есть yes, yes, пробитие Есть yes, пробитие ГЦ. Завтра видосик я сделаем, ребятушки Передавайте Ой, привет я... в Ютубу Передавайте привет Ютубу вот. Жесткая точка, реально Больше -то, Просто плюс 13, сука Ура, И... поздравляю Юлю И плюс 10 СЛС Передавайте привет Ютубу Завтра видосик будет, ребят, на Ютуб канале где я сонная, в пижаме. Инск РБ тут смайл, улыбка. Ютуба привет. Yes, of course. Есть вробитие. Инглитир дал. Все, я свободна. Ты свободна, Добби свободен. Отдай ему носок. Носок. Мантику и шату привет. Ес вообще. Ребятушки. Все, ребята, всем спасибо. Всем спокойной ночи. Я была всех рада видеть. Ой, Если я завтра все успею сделать все, до вечера, спасибо. не перебивай меня. Если я завтра успею все сделать да, к вечеру, то я постримлю, но на Аркаиме, Спаки а не на этом зима, говна. Сервере, на котором у Егора 38-й седой волос вылез. Все, всем пока-пока. Капец, ребят, за сколько долгу ставить, продавать на ночь? Вся выгода мне на Аркаим переводится. В рубли на Аркаим переводили.